Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчему всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской! Я тут чел ночью помаленькую туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай-давай, двигай! Луда, ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько Осторожно, в поле съездил, но здорово, теперь туда так беги. просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что там? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят.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 Сходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь ради Бога! Борис! Очни, Борис! А, ай, бесполезно! А! Боже, а, стреляй! Стреляй за ним! Я на рычагах! Очнитесь!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 Тебе в пору медаль дать. Медалей нет, но есть патроны. Держи. Твое здоровье! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и Будете за у нас на За тебя, Заходите. Артём. Спертяшка что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая Спасибо, брателло. Благодаря не тебе не у, у меня сегодня... Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну и отрубились, понятно, в тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда насочек. Это Артем нас спас, все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал, так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого прекрасного пацана, за Артема.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 Да прибудет с вами сила! Господи Иисусе! Спасибо! Еды... Благодарю вас! Да прибудет с вами сила! Дайте пару пульк, одну пульку, не дайте подохнуть бывшему системному администратору. Спасибо. Ну и ладно. Привет острее не найдешь. ноги можешь ими брить. отличный курс. любые пули, любые патроны по курсу ЦБ. благодарим за покупку. крутя, вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди клячу своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Что надо? Ты тут это, вы осторожны. Подайте патрончик, подайте патрончик. Дяденька, кушать хочется. Спасибо.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 он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельца есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть много кто пытался. Короче, тут есть один проход,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 В кормить можно и в более гламурных местах. Димирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. на на на на, -на сердце мертвый грустно, искусство живет вечно.